виз и а, семейный визы у нас делается ну и вор пермит не в Баттайе, а в чунбури куда мы собственно говоря сейчас приехали в специальном причем офисе немножко отдельном, который работает как раз с документами BLI компании то есть вот такая пилотная программа которая включает в себя там одно окно оформления всех документов различные другие отличительные особенности например у меня work не в виде книжки а у меня в телефоне. я уже показывано какой-то здесь трансляции. Вот, он просто в виде приложения в телефоне. что Надо мне показать в вот, Орфове ВИД, открою приложение. Там вот оно в электронном виде. Мы здесь второй раз. Я в прошлый раз продлевал здесь визу, приезжал. Вот теперь мы делаем визу. Продлеваем визу семьей, то есть всей семье. Тут вот он приехали. Не уверен, что там внутри можно, можно снимать, но и нужно ли снимать. В общем, просто одно окно. Подходишь, и она все делает тебе. Желаю кипу ага. документов ага. Ой, а что это у них? На улице ждать надо все Ох, Уже сейчас тут находимся Об этом месте Здесь у них на всех стенах висит Реклама программы В рамках которой действует учреждение Таиланд 4.0 Вот здесь они На одном этаже там Либо в одном окне Оформляют полностью все документы Для тех кто убивает. Виза, ворк-пермиты также у них вроде как можно зарегистрироваться на интервью, пройти там собеседные карьерные курсы, поискать работу, узнать свои скиллы, повысить их, Я не знаю, почему. Only parents can sign document. Подписывай документы вот ему. Даже он знает, что он не может подписывать документы до совершеннолетия. Просто в случае чего эти документы могут быть признаны недействительными. Вот это вот подпись 12-летнего пацана. Развлечение ходит. Мать, да, как собачка сама прется, загладили. До второго города. То есть это так же, как у меня, да? Да, да. Спасибо. Спасибо. Наконец-то маску можно снять. Ё-моё. Ну, хотелось как лучше, получилось как всегда. Типа пилотная программа, Таиланд 4.0, одна касса, два часа. При том, что людей было, ну вообще три инвалида, блин. Я смотрел через окно, как они работают, но это же вообще Просто. Посмотри, посмотрела. Как ленивцы из зверополиса. Вообще реально ленивцы ленивцы из зверополиса. Да, Не, ну как бы, что жаловаться. Но ну, все равно просто что-то непонятно. Вот. Ну и отдельная фишка, это, конечно, как тебе то, что это Кириллу нужно было подписать самому свои документы. И наша, по сути, здесь была и виза у вас стояла, и все стояло. да? То есть просто из окончания паспорта вот это вот произошло... Все уперлось бюрократическую канитель с поездкой в другой город, там в стоянием в очереди ради того, чтобы. Пока что это три дня минус из жизни, но это еще не все, еще переставить там по девяносто дней а, это это тоже еще. в Миграшке. но это быстро делается, но все равно это нужно посетить, короче, четыре разных места и города. И самое обидное еще пришлось заплатить э, по 1900 бат, при том, что за визу было уже уплачено. Но ну, раз у вас предыдущая виза не влезла в ваш предыдущий паспорт, то в новый паспорт вам, типа, как бы а, на, на старых основаниях, но ставим вроде как визу с новым номером, поэтому заплатите за нее еще раз. Надо было делать паспорт на 10 лет. Да? Ну, в общем, вот такая вот бюрократическая канитель. Хочу показать вам, смотрите, какое красивое дерево. Стоим, стоим, прям любуемся. Прям рядом здесь растет на территории этого учреждения. Какие-то даже фигурки. Красота. Как называется? Это Бодхи? Не знаешь? Ладно, да, ну, поехали. Оп, телефон чуть не забыл. Ну и будучи в Ченбуре, конечно же, мы не упустили возможности посетить одну, одну достопримечательность местную, которая называется Гранд Каньон. Почти как американский, да, Гранд Каньон? Ну, конечно, и то немножко... Что это? Это отработка просто, карьер, карьера, разработка, там, вон там дальше еще даже копают с той стороны. И на самом деле, если посмотреть Google карт то там еще больше есть по соседству. Но вот, этот какой-то такой облагороженный, тут на входе есть кафешка, здесь есть такая вот площадка бетонная. Возможно, потому что бетонная площадка Здесь укрепленный берег, дело в том, что здесь проходит железная дорога, прямо вот рядом здесь. Вот эта вот вся сторона укрепленная, и она не зарастает, всегда открытый вид красивый. И вот как-то здесь сама организовалась площадка обзорная, типа местная достопримечательность получилась. Ну на самом деле конечно Гранд Каньон это очень громко сказано, просто вспоминая американский Гранд Каньон, это что, что такое что за дырка в земле? Как тебе здесь? Нормально. А что так далеко стоишь? Ну, сейчас подойду. Я люблю этот ресторан. Ты помнишь этот ресторан? Да, помню и люблю. А почему ты его любишь? Очень вкусное мясо. -то. Вкусное мясо, ага. Ну, пойдем тогда поедим вкусный, вкусное мясо. Все, а и картошка фри еще, вкусная? Еще, еще хлебушек. Мы приехали в один потаенный местный ресторанчик. Хотя многие, наверное, все-таки его знают из местных, но тем не менее. А он спрятан в глубине соек между Сухумвитом и Железной дорогой. Называется АЕНЕК. Вот И в одной из трансляций мы были в его... Бренчи, либо и наоборот это бренчи, ну в общем наверно там все-таки нам на обращение, в основном а, его ресторане, вот, ну а здесь вот копия Патая, отличается вкусной, недорогой едой ресторанного качества. В общем обычно мы здесь берем а, стейк свиной за 80 батов всего лишь. А, с перцем. Кстати, вкусный перчик сегодня. Когда тут это, с... это грибная? Mm -hmm. грибами? Да, мне и с грибами. Одинаковые вам, да? А девочкам мы взяли куриную котлету в кляре. Mm -hmm. Причем одно блюдо на двоих, оно достаточно большое. Ну, как видите, тут все большие блюда. Вот это вот стоит 80 батов, представляете? И это тоже стоит 80 бат. В общем, цены тут огонь. Готовят вкусно, классно и недорого. Еще супчик грибной здесь беру. Такой обычный, наверное, из банки, не знаю. Но грибы настоящие добавили. И это все на 480 батов. Мы еще не показали, что там напитки еще взяли. Всякие колы, спрайты и так далее. По-моему, здорово. Всей семьей 5 человек на 480 бат пообедать. Или поужинать. Это что у нас? Обед или ужин? Колено мой. Обед или ужин? Ужин. Это поздний обед, либо ранний ужин. Это нони. Нони. Смотри, какие растут штуки. Вот там. Нони. Называется. Плоды нони. А чего вы лазите по стенке? Я горный котел. Я говорю, мы каче. Ну, спрыгивай тогда. Молодец. Ну, no, I want to pay all and have electric. Мы прибыли в офис кондоминиума Опал. здесь одни из наших подписчиков живут и они попросили оплатить у них там, И считают, сейчас они это все сделают, отправят все фото документов, счетов, платежек. Потому что даже кто оставлял депозит на год... Все равно уже деньги закончились уже второй год пошел ну хотя б кондик за квартирой следит все хорошо да то есть там. Да, ну, вот. надо лишь только платить а у каждого кондомиума своя система оплаты и не всегда удобно и порой люди не знают как заплатить то есть такое бывает как как связаться с ними с офисом перевести денег но ну, охрана здесь строго они нам буквально допрос устроили куда мы что в какую комнату там и так далее Хотя, казалось бы, вопрос был простой. Где у вас офис? Да, в офис не пускают. О, смотри, что написано. Данный кондоминиум только для постоянно проживающих. Не гостиница, по-русски. Ежедневная еженедельная аренда является незаконной в соответствии с тайским законодательством. Если заметят таких, немедленно сообщать. Да, в управляющий офис. В офис компании. Ой, какой же все-таки ностальжи ездить, да, по северу здесь. Так уютно, красиво, комфортно, спокойно. И всегда было так тихо, и мало людей. Да. То есть здесь даже не скажешь, о, без да. пандемии, как стало тихо. Нет, всегда так было. Всегда так было, да. Родной Севан. Где? Тут водичка у вас. как не хватает минералки с газом как в России продается здесь минералка вся вот такая просто минеральная водичка а с газом это гадостная сода ты чего здесь не смогла пройти мимо для скучающих по Таиланду парфюмированный гель для тела аромат Ченгмая и аромат краби. Берем. Нелом. Мне даже стало интересно, Тебе, <с realize> какой дизайн. он аромат Чангмая. Аромат Или краби. Аромат краби. Ну, краби моря, да? Да. А Чангмай что? Слоны. <клёп Carrés> <с pod> что должен быть? Киткат. Киткат? <клёп> -а -а, тоже какой-то чисто тайский, Да. Круто. Бангкок. Чанграй и Пангна. Пангна это где остров Джеймса Бонда, да? Да, это где да, и у нас тут еще одна новость, у нас открылся наконец-таки Холан, и мы туда само собой здесь семьей отправляемся. сделать нормально, да, Перс, ничего вообще? Что, плохо тебе, да, зайка? Если плохо, если тошнит, спускайтесь со второго этажа на первый. Центр корабля, рядом с двигателем, там меньше всего качает. Смотри, что там. Что-то копают, смотровую, или что это будет интересно? Новенькая, лысая гора. Раскопали, ну, или виллы сейчас построят. Резорт, отель, не знаю. одна зона контроля. Вдруг мы по пути где-нибудь заболели. Пока на их корабле переплыли с их одного пирса на их другой пирс. Дети радуются, наконец-то, на острове. Все кругом поголовно в масках. мы посмотрим, что тут у нас. И изменилось за небольшое время простое. Мы специально выбрали не выходной, а будничный день, чтобы не было засилия туристов. Хотя сейчас не знаю, конечно, но есть подозрение, что на выходные как и предыдущем открытии так и при этом на выходные приезжают очень много отдыхающих из банкоха то есть местных внутренних туристов что поэтому мы решили не рисковать не ехать в выходные и прибыть сюда в будний день о смотрите-ка 7-11 заработал в прошлый раз не работал хорошо работает и, и банкомат работает все жизнь вернулась такова ура все почем 52 отлив сильный. Приехали мы на первом пароме на Тавен. Специально, чтобы это ну, пораньше и вообще. Сейчас паромы ходят редко. Всего два раза ходят на основной пирс, на Баны, два раза сюда, на Тавен. А мы, кстати, обратно не узнали во сколько. Будем сидеть на пирсе, Короли. Ну, туда-чудо видно. Но... Побежим. Я не понял, вот эта канава тут сюда была? Или это сейчас там было ее? Наверное, всегда была, просто, мы, просто редко... части, мы, мы обычно там за вот этим, за плавучим пиццем, Да, и мы в отлив редко приезжаем, Под... ну, да. по второй раз всего, да, мы приехали в отлив. Я по песочным кокулям ориентируюсь. скажи, Ну, первым делом давай завтра рассказывай, что у нас, что с собой ты сегодня видела, ты с собой нагребала. Пехник на острове. Так. Что, бутерброды с сыром? Сосиски, яйца. Ой, майонезик, майонезик. мне взяла пальцы. Арбузик. Ой, вообще вкуснота. Кофеек. Кофеек. Ой, давай, давай. Жаль. Жаль, жаль, жаль, что шутка. Я знаю, нет. сколько яка нет. нет. ай что? Не забыла. Булки? Я же М -м -м. свежую выпечку в 6 утра купила. М -м, ничего себе. Горячая еще была. А ты которая на хумите, да, да, пекарня такая с булочкой? Отпотел пакет. Огонь. Булочку нет, нет, бери. бери арбуз Белка, бери бери бери сосиски бери бери бери бери бери бери бери бери бери бери бери бери Приготовила завтрак. Заварила На фруктовый рынок. бери бери бери бери бери бери бери бери бери бери бери бери бери Ох, отлично! Ты что там трогаешь? <смех> Песочная какашка! <смех> Вообще тут где-то есть колония ежей, Кирилл уже накололся. А, вон, смотри, ежи есть, ну. Вон черный. Ну понятно, короче, не покупаемся. Если они прям здесь уже. Смотри, какой большой. Да, я вижу. Не я надо. А, зайка Пусть не трогай, ты можно, ты можно ты наколоться. Да. Иголка останется в теле, и потом будет болеть чесаться долго. Да, Куда-то ползет, смотри. Хочешь? Ползет. Ужалеть хочешь? Извлекли из воды ежа, но, видимо, это. Покупаться не получится, да? Либо куда-то в сторону идти, либо, либо прилив ждать, да. Теперь страшненько, да. У -у -у -у. Просто из-за того, что отлив и вода, она красивая, чистая, но она вся в песке. Ну, просто подымается да, песок, и да. не видно издалека, нельзя различить, есть там еж или нет. Ежи. Они живут колониями, если что. Мне кажется, он возле пирса. Возле пирса поэтому. их прям вообще очень да, много, я всегда. Думала, что поэтому надо дальше отходить. Да. Ну что, все, посмотрели, полюбовались? Относить да, его? Да, спасибо. Да, у него Но реально нет, там глаз какой-то. А глаз? -то какой -то. И у них все эти иголки, это ноги, ты знала? Правда? Да, они ими ходят. Они каждым отдельно, и каждой иголка умеют шевелить. И не те, которые снизу иголки, они все поломанные, они короткие, и он ими коротенькими иголками перемещается по песку. Сейчас возьмем на руки, покажу вам. Да, нужно взять так, чтобы не наколоться. И не поломать их. За несколько сразу. Нет, а? <свес> не больно. Нет, ну, не больно. Снизу, снизу, снизу они короткие. Снизу короткие и не острые. Они снизу все обломаны. А, Постреляешь? Да. У него там рот еще есть. Да, Ой. да мы его поставим. Какой гигантский. Смотри. Видишь, на еще видит? Угу. Он да, пополз. Пошел, пошел. Он пополз. Море ищет. Да. Ну все, я отношу его. Давай. Пускай. Да, таси, пусть... не поймай только. Как... <laughs> Или не накали, да? Ну конечно, в прибое нашли, он видно, что он поломанный весь. То есть его в прибое крутило. Ты по поломала много его. Иголок. Да, главное на других не набороться. Но вроде не видно Я не пойму, что-то воняет То ли море здесь воняет <толи> То ли это ешь этот воняет То ли от пирса воняет Клевый Красивый О, палил раз Он сразу пополз, пополз Куда-то прям такой Защекотал меня Кто? Он теперь нас любит. А, он теперь нас любит, да, зайка моя? Он теперь говорит, нас любит. Просто мы его отпустили. Что, Кирилл? Мы крабика нашли. О, спрятался? Да. Ну покажи. Да. Вот это крабик. Заныкался. Ну я же спрятался. меня же не видно. Ну ладно, все, оставляем в воде. Но домик там он себе нехилый нашел. Не знаю, как он его таскает. Что? Я тебе сказать, что... Что? А ты его не верх ногами поставил ежа? Нет, я его вот так за иглочки раз и все, и он там пошел. Ну и что? Как купаться-то? Не знаю. Так, ну что, видимо, немножко не судьба нам а, здесь покупаться. Мы вообще, на самом деле, в первый раз в этой зоне остановились, а, в самой первой зоне а, пирса. вот. И у пирса, я видела их всегда, этих ежиков да, в воде. Да, да, может, они тут постоянно есть. Во, в любом случае, мы обычно останемся вот там дальше, во второй зоне, то есть во второй половине пляжа, там ежей никогда нет. мы попозже пойдем туда покупаемся, конечно же, обязательно. Вот, еще у нас сегодня прямой эфир. Прямые эфиры? Здесь мы вам не покажем. Пожалуйста, переходите, смотрите. У нас есть целый специальный канал для прямых эфиров называется Дом моря Лайф. Пока что. Пока что. Да. Ну, ремонт, ну, лучше, ссылочка в описании, там перейдете, посмотрите а, этот прямой эфир, ну и предыдущий, да и вообще смотрите новый, всегда подключайтесь к нам, смотрите нас. В общем, если вам интересно, удалось нам покупаться или нет, это там, на прямом эфире. <с Basic> ну и все, на этом все, мы пойдем готовиться, отдыхать, и мы обязательно еще приедем на Калан в ближайшее время, и покатаемся по разным пляжам, сделаем просто отдельную передачу про Калан, а, проинспектируем все, и, наверное, в выходной день, когда есть люди, когда все более активно и более интересно. Ну на этом все, пока-пока.